Представьте себе, что ребенок в 3-4 года по уровню своего умственного развития ну, на уровне 1,5-2 лет. А 2 года где? А нам-то хочется, чтобы он соответствовал возрасту. Понимаете? И мы начинаем из него вытаскивать то, что должен уметь 4 5 летий ребенок. А он отстал. Он просто набирал, но очень медленно, а вы из него хотите больше, больше, больше, больше. Понимаете, можно же по каким-то причинам ребенок, ну, может, он просто проболел, да неважно, что случилось. Вообще он не был в социуме, и мы и встречаемся с ним, когда ему 10 лет, а в 10 лет он должен быть в третьем, четвертом, может даже в пятом классе. И мы куда его хотим посадить? Мы его хотим посадить в пятый класс. Чаще всего те люди, которые его будут учить и воспитывать, они же не понимают вот весь этот хвост, что он все это у него выпало. Ну и все. Теперь встанет вопрос, а как нагнать возраст? Можно ли этот возраст нагнать? Какая методология должна быть для того, чтобы как-то его доразвить? Почему, говорят, сначала надо вырастить дерево? А дерево-то вырастить надо с семечки, может быть, с росточка. Понимаете? Научились выращивать дерево, будем смотреть, как будете строить дом. А потом только будем рожать сына, дочь и все остальное, и выращивать их. Мы же так пошагово будем выращивать... Кто-то, допустим, подобрал маленького котенка, который еще там слепой и так далее. И вот он его будет из пипетки, из чего-то выкармливать. То есть и постепенно-постепенно будет вставать ночью, потому что его кормить надо будет там, может, каждый час. И вот этот весь путь. А если у человека нет этого навыка, нет этого понимания, то, естественно, мы имеем вот эти проблемы, потому что мы же рассчитываем всегда не на слабого, а на среднего. А слабый еще, может быть, тоже есть степень, насколько он слабый. Поэтому этот еще слабее, этот слабее предыдущего, ну и так далее. А наша цель... И аутизм – это индивидуальный подход. Индивидуальный подход к родителям, которым надо объяснить, что вот так это и есть. Индивидуальный подход к ребенку, потому что вариантов очень этого аутизма много. И когда мы этих детей... Нам надо тоже вот, Мы восстанавливаем этих детей до любого, в принципе, здорового уровня. Но вот мы говорим, а давайте из вот такого ребенка, представьте себе, что наша цель из вот этого не, ну, слабенького аутиста в 2-3 года вырастить какого-то спортсмена. Представьте, как вот это надо пошагово, пошагово, пошагово, сначала его сделать хотя бы по нижней границе нормы, потом по средней границе нормы, потом по верхней границе нормы. А потом уже мы, уже потом, потом, дальше мы его будем затягивать в спорт. И если нам дадут время, мы из него сделаем спортивно одаренного ребенка. Вот. Но опять это индивидуальный подход и индивидуальные программы. Когда мы смотрим глазами отстраненными на этого ребенка, внешне он кажется... Нам нормальные две руки, две ноги, туловище и голова. Он ходит и даже бегает, но это двигательная активность. И это работа внутренних органов системы обеспечения на двигательную активность. И на рост и развитие у него энергии хватает. А вот на, и на умственную деятельность у него может хватать. Но на психоэмоциональную, социальную деятельность не хватает. Не хватает. Низкий энергоресурс. А дальше мы будем смотреть. Мы начнем разбираться. Если человеку, это, вернее, семье это интересно. Мы будем смотреть, а как произошло зачатие, а как произошло вынашивание, а как прошли роды, а как его выращивали первый год, а когда он пошел. Вот, допустим, для нас ребенок пошел, ну, в год и два, в год и три месяца пошел, он же пошел, но мы забываем, что он пойти должен, нормально пойти должен в одиннадцать 12 месяцев, а не в год-два, год-три. Это значит, он про… Понимаете, как, что такое три месяца в этом возрасте? Это, ну, примерно хотя бы одна третья, одна четверть его ресурса. И мы должны понимать, что причины, почему он пошел в год и три, в год и четыре, понимаете? Это пошел-то пошел, -то пошел а вопрос, как пошел еще? Пошел это еще далеко не... это хорошо, но как пошел, это вопрос другой. Ну и вот мы же, понимаете, как мы можем одних детей отдать... В школу. Ну, если с 7 лет идут, то в 5 лет отдать можем. И он будет соответствовать по каким-то показателям, по каким-то предметам. Будет, он все равно будет разброс. Он здесь будет более он, нам казаться талантливый, в точных науках. А здесь еще у нас хороший преподаватель, а там может быть плохой преподаватель. И мы будем искать объяснения, извинения, причины и все остальное. Но надо понимать, что все упрется в тот энергоресурс, который у него есть. И вот когда мы этих детей берем на восстановительное лечение, на оздоровление, ну, скорее всего, даже на оздоровление, потому что... Но аутизм, он же есть еще не только клинически явный, когда мы приколачиваем его вот этим диагнозом в истории болезни. У нас же еще есть переходные формы, у нас же легкие формы есть. Вот. И у нас же дети, которые в школе могут учиться на 3 балла, они же в принципе-то обучаемые. Но рядом с ними будут дети, которые учатся на четверке, на пятерке, параллельно занимаются еще музыкой, спортом и везде все успевают. А этот вопрос сколько, как ему дается эта школа, Как ему даются вот эти психоэмоциональные нагрузки, насколько его выносит эта школьная программа или же, если бы он, может быть, учился в школе, в классе, где 2-3 человека, до таких же ракон, он бы был на определенном уровне. А если бы мы его засунули в класс, где 30-40 человек или 25 человек, для него сама вот этот шум этой обстановки, он тоже может быть запредельный. Тут много личностных факторов. Все вот это просматривается, надо с историей жизни, с историей вот этой болезни, с историей развития, с историей воспитания. Но при индивидуальном подходе это все раскладывается на составные кирпичики и доносится до понимания и родителей, и сопровождающих учителей, воспитателей, педагогов и так далее.